На первом курсе я плохо говорила по-русски и ничего не понимала на занятиях. Поэтому я попросила одну русскую студентку мне помогать. Она пришла вечером и начала меня объяснять. Повторила несколько раз, а потом говорит, ну как в стенку горох. И тут я совсем перестала ее понимать. Какой горох? «Прищен ту стенку». Объясните, пожалуйста. «Как об стенку горох» – не оказывать никакого влияния, бесполезно советовать или говорить что-либо. «Как об стенку горох» – это значит без толку учить. Это когда бабушка учит внука, как читать, а он не умеет, не может. «Как об стенку горох». Фразеологизм пришел к нам из древности когда люди очищали горох, бросая стручки о стену. Как не бросай, стена оставалась цела, невредима. Данный способ уже не используется, а фразеологизм остался. На моем равном испанском языке эта фраза звучит так. «Сто я бланду кон лапарит?»